Хорошо, я заявку вашу заполнила. Наш специалист с вами свяжется и уточнит время прихода. Всего доброго, до свидания. Фиксируем результаты разговора вам о CRM. Пишем примечание для ответственного менеджера. Клиент хочет проконсультироваться подробнее. Нажимаем кнопку «Добавить». И в поле «Ответственное» выбираем менеджера и переводим сделку в нужную воронку в нужный этап. Главное не ошибиться и не потерять сделку в неправильной воронке. Нажимаем кнопку «Сохранить». Теперь зафиксируем те же результаты разговора с фиджетом «Быстрые кнопки» от компании eBay. В сделке уже заготовлены варианты примечаний. Нажимаем на «Актуальное», примечание поставилось. Теперь нажимаем кнопку «Квалификации» и сделка улетает в нужную воронку на правильный этап. Автоматически назначается и оповещается задача и ответственный менеджер.